Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain, сегодня посмотрим еще один проект, он очень даже свежий, нашел его, грубо говоря, прям вот только-только появился. В принципе, проект интересный, опять же, проект требует немалых вложений, сразу это скажу в самом начале, но с очень, скажем так, целями большими, глобальными, с амбициями и так далее. Общался с разработчиками довольно таки адекватные ребята в принципе думаю что то из того может получиться что у нас вообще из себя представляет проект название вы сами видите новое жилье, жилье будущего то есть связанное что то с энергетикой и не только у них направлений очень много вообще в плане будущего и жизни вообще в будущем как это все будет происходить направление идет сюда не знаю, я думаю, это действительно будет все происходить в ближайшее время, но ну, окей, все больше проектов появляется эм, с данной темой. Э, наверное, все-таки за этим что-то точно стоит. Можем посмотреть, что у нас вообще. У них пока что не все есть, есть белая бумага, есть примерные наброски, да, меня немножко некорректно переводит. Э, ну, факт в том, что… Решил сейчас записать, решил просто показать вам заранее, чтобы вы знали, чтобы кто-то себе уже оставил в закладках данный проект как минимум, чтобы знали, что такое есть. И если кто-то как минимум хочет инвестировать какие-то деньги, то почему бы ни один из этих проектов, которые я показываю в последнее время. И соответственно данный проект, который мы рассматриваем сейчас. Смотрим, у них будет своя площадка, в которую можно инвестировать, да? каждый может внести вклад в, лучший, в улучшение мира. то есть у них на это идет акцент, то что мы улучшаем мир. Да? Объединенная нация, организация, да, то есть основана все в их целях данный проект, то есть он связан с этой организацией. И здесь показано, что одна из их целей это то есть энергия и да, зеленая энергия, которую они хотят в будущем строить солнечные поля и энергетические, нейтральные дома. Я, честно, не буду углубляться в это, потому что я сам до конца не знаю, как это все работает, что это. Я думаю, в будущем у них будут обзоры, подробное описание. Но в белой бумаге это уже есть. Она не переводится корректно. Я смотрел, но я думаю, это стоит посмотреть, почесать вообще каждому, что они хотят, что вообще из себя представляет проект. И здесь они вообще рассказывают про то развитие, чем хотят заниматься. Мы видим направление у них, целей 17. Вот каждая из них перечисленная а, по улучшению нашего мира. Ну, когда я вот цитирую, да, что они пишут. А, так Их проекты фокусируются да, на чистой энергии, энергетически нейтральное жилье, дешевое жилье, меньше пищевых отходов. Отсутствие года, отношению к целей. Ну тут, в принципе, все понятно. Видите, ну, к сожалению, переводчик очень плохо переводит, так э, понятно, о чем они говорят. Э, что у нас уже было похоже, ну окей. Э, Довольно-таки очень глобальные планы. Не знаю, интересно, я думаю, да, но Не знаю, ребят, сами смотрите вообще по поводу данного проекта. Здесь могу сказать, мы сейчас дальше придем, именно у них прессел скоро будет начинаться мастернод. У нас здесь будет также, если не ошибаюсь, с майнинг и мастернода. Все, что касается нас, для нашего заработка, думаю, это будет полезно. Мы видим, что у нас уже есть кошельки под Windows, под Mac, под Linux, с задачкой GitHub. Видим команду, да, ребята вот себя показывают. Не знаю, как по мне, очень, очень адекватные люди, я разговаривал с ними, Вполне анонимные, открытые. Полностью можно с ними связаться. В любой момент вам ответят. В принципе, в принципе, опыт, я так понял, у них уже есть. ну Типичные коммерсы. Я думаю, что проект довольно-таки надежный. Я думаю, что входить в него можно. Я думаю, что можно поработать здесь однозначно какие-то деньги уложить, да? Мы видим, да у нас пост майнинг и мастернода алгоритм на кварк, тикет КТС всего у нас будет 50 миллионов монет при семьсот 750 тысяч довольно-таки маленькие. время блока одна минута Видите по портам, это нам не обязательно мастернода будет стоить 1000 монет мастернода будет стоить два биткоина сразу говорю, это как в предыдущем проекте, цена довольно-таки не маленькая для нас данная но она будет она будет приносить свои проценты свои деньги я думаю она будет окупаться очень быстро опять же первые мастерноды сроем там в 3 тысячи процентов накупятся за неделю сами понимаете это сто процентов если они будут на бирже а у этого проекта сразу вам говорю есть деньги они оплачивают сами все они будут везде входить за свои это не оси никакое они у них есть уже бюджет у них как видите скоро организации они партнерят то есть я думаю это будет нормально нормально будет заходить и кто зайдет сюда как можно раньше однозначно выиграет я не верю что два битка нужно вкладывать нет но прикупить монет на постмайнинг можно попробовать почему бы нет все ссылки то есть на дискорд сайт естественно на белую бумагу я все оставлю любые вопросы можете задать мне либо уже соответственно разработчикам пожалуйста имейте в виду для себя пожалуйста сохраните проект потому что скоро я думаю они займутся нормальным маркетингом и услышите не от меня а от других людей об этом проекте я уверен в этом будете видеть там их в просторах кванталка так что смотрите Показываю заранее. Думаю, кто-то хоть скажет за это спасибо. Так что, ребят, э -э желаю успехов. Э советую, рекомендую. Да, э -э подключаться я сюда же. Думаю, кому-то точно это зайдет. Э -э сможет заработать. если Послушает меня. Так что, пользуйтесь. Всем профита. Если есть какие-то вопросы, пишите. Всем пока. Давайте до скорых встреч.